Друзья, всем привет! Сейчас на рынке максимальный страх. Сейчас идет, я бы сказал, паника, распродажи. Рынок катится вниз, биткоин летит вниз. И также альткоины опережающими темпами падают. И самое время, я думаю, пересмотреть свой портфель. А кто из новичков, я вообще вам завидую. Если вы только попали на рынок, у вас есть хорошая возможность закупить Активы фундаментально сильные, долгосрок в портфель. Так вот, сегодня речь пойдет именно о фундаментально сильных проектов, именно блокчейнов, экосистем, на которых строится приложение, развертываются проекты, NFT, игры, метавселенные и так далее. Ну и обязательно, друзья, затронем тему Terra Luna. То, что сейчас происходит, это полнейший флеш-краш. Что с проектом, будет с кам не будет покупать данный актив по такой цене. И какие мои действия по Terra Luna, естественно, рассмотрим, но только уже в конце данного видео. В этом видео все, что вы услышите, это будет только лично мое мнение и только те проекты, в которые я готов инвестировать в долгосрок. Какие вы рассматриваете для себя блокчейны, которые вы там прикупили или будете покупать, обязательно пишите об этом в комментариях, будет мне почитать, может я тоже добавлю себе портфель. Ну и давайте начинать. Как вы уже видите по картинке, начнем мы с проекта Polkadot. Сразу скажу, здесь я не буду рассказывать, что за проект, да, какие у них технологические там аспекты. Потому что много из этих проектов, я уже рассказывал, есть обзоры на канале. Сейчас нас главное интересует, какой проект... Что у них там с токенами, особенно в циркуляции. Это очень важно, сколько уже токенов на момент записи видео. По какой цене мы можем долгосрок купить, чтобы у нас вышла хорошая средняя цена. И чтобы мы в будущем получили хороший профит. Так вот, начинаем с полка Мы видим, что все токены практически уже в циркуляции. Почти миллиард токенов, всего там миллиард сто. И мы видим цену 11 24 в долларах на сегодняшний день 12 место по рыночной капитализации и сразу переходим на график также в полкодоте системы я участвовал во многих парачейнах и в полкодоте и кусаме. я когда еще набирал вот здесь в этом этапе по 12 дот я 50 процентов всегда ты говорил продавал и по 28 по 35 и по 45 и 50% я закинул э, доты в и получаю там токены. В течение двух лет буду получать токены других проектов абсолютно бесплатно. И через два года мне вернутся DOT Таким образом я захотел э, 50% своих DOT э, залочить долгосрок, чтобы я их не продал, да не было соблазна. Ну и таким образом за два года соберу еще токены других проектов. И через два года уже посмотрю, что это в итоге получится. На сегодняшний день, смотрите... Цена покупки дота в долгосрок, вы видите, уже коррекция есть 80%. В принципе, если вы вообще новичок, для первой покупки идеально по 10 долларов, там 11 уже на какой-то процент от портфеля можно взять. Далее я бы смотрел цену в районе 4-5 долларов. Если биткоин провалится и очень сильно уйдет ниже 30 долларов, я думаю 4-5 долларов за полка Dota. Мы увидим, там уже буду добавляться я. Потому что некоторую часть портфеля я набирал дот по 15 долларов, когда биткоин был в районе 37. Я все-таки надеялся, что мы еще отскочим, но мы по биткоину ушли резко вниз. Это то, что касается Polkadot. Второй блокчейн экосистема. Все мы знаем, это Binance Smart Chain, их токен B. Самая знаменитая, номер один топовая биржа. Куча уже приложений построено в Binance Smart Chain. Это один из лидеров рынка. Здесь бесспорно. У них постепенно идет сжигание токенов. Если я не ошибаюсь, они доведут сжигание до 100 миллионов токенов. Может я могу ошибаться. Можете поправить меня в комментариях. Ну, в общем, сейчас циркулейте. У них 165 миллионов токенов. Рыночная капитализация огромная на самом деле. Даже сейчас это... 50 миллиардов и четвертое место занимает в coinmarketcap падает binance меньше всех видите некоторые там монеты 8 10 13 binance там 1-2 процента поэтому я думаю цену которой у меня есть там определенная часть и цену в которой я готов добавляться это только по 200 долларов если же вы Опять же таки, новичок, первый раз, вы можете какую-то часть уже начинать там прикупить. Я как бы надеюсь и думаю, получится дождаться все-таки цену где-то у 200 долларов, вот там я готов еще докупить. Ну и если будет совсем паника, страшно на рынке, биткоин, если уйдет ниже 20, там моменте, то я думаю, в моменте мы бинанскоин можем увидеть и в районе 100-120 долларов, поэтому... Первая покупочка 200 и вторая 100, 120 добавится. Я думаю, долгосрок будет очень хорошо. Тем более эти токены всегда вы можете на бирже участвовать в лаунчпулах, лаунчпадах. За них получать э, определенное количество там, новых токенов. Также можете участвовать в распродажах боксов, NFT. В общем, всех мероприятиях, которые проводит данная биржа. Также обязательно можете на бирже зарегистрироваться, кто еще не зарегистрирован. Ссылочка под видео. На Binance у вас будет 20% комиссии на все торговые операции. И плюс, если вы новичок, плюс 50 долларов вы можете получить в различных наградах. Дальше переходим третий блокчейн. Это Avalanche. На сегодняшний момент 12 место по рыночной капитализации. Они ровен с полка DOT идут. И э, максимальная циркулирующий объем, который будет это практически 400 миллионов токенов сейчас в рынке 268 по поводу AVAX смотрите, сейчас уже скидочка на него 80% первая покупка, если в долгосрок, в принципе она уже приемлема, но все же лучше конечно начать бы первую покупку, это в районе 20-15 долларов и добавляться где-то по долларов 10, и если вдруг максимально низкая Цена дойдет где-то до 5 долларов, там уже сделать третью покупку. Таким образом у вас будет очень хорошая средняя цена, в районе там 10 долларов. И вы можете рассчитывать как минимум на рост 5-10x, это если мы сходим к хаю. А если будет еще и перехай, то сами понимаете, в долгосроке вы можете неплохо заработать. Дальше у нас идет блокчейн Кардана. Смотрите, что здесь мы имеем. Максимальное количество токенов это 45 миллиардов, в рынке сейчас 75%, 33 миллиарда, рыночная капитализация у нас 25, вернее 22 миллиарда, это очень много на самом деле до сих пор для кардана и цена 65 центов. Смотрим на график, я снимал даже видео кардана, у меня тут видите по разметке еще ничего не изменилось, можете видео пересмотреть. Я показывал, что проект дал 8000%, тогда Кардана был, я не знаю, или в районе 1.60 или 2, я не помню, когда видео снимал, и я писал, что он дойдет до доллара и даст какой-то акскок. в виде трейдинга можно сделать такую сделку, если вы совершили, вы там могли заработать 20-25%, я говорил, что он доллар прош... ну, прошьет и, естественно, улетит низ, как и все монеты. Там смеялись, в личку писали, ты ничего не соображаешь. Кардана это космос, он будет 10 долларов, так что надейся. Ну, хорошо, смотрите, кардана уже 60 центов. То есть, если вы там любите так кардана и прям молитесь на него, вы можете совершать какие-то первые покупки. Я же не покупаю даже сейчас кардан. Мне не интересен по этим ценам. Первая цена, которая мне интересна, это район 40 долларов. И вторая цена, которая мне интересна, это район 10-15 центов. Первая цена, сказал 40 долларов, 40 центов, конечно же. И вот по этим двум значениям я готов добавлять кардановый портфель. Если еще там чуть ниже... Цена обвалится, там уже можно тоже досмотреть, чтобы сделать третью покупку. Сейчас даже если оно развернется, все пойдет вверх, я останусь без, без кардана, я расстраиваться не буду. Я э, некоторые блокчейны, которые я сейчас вам показываю, там уже есть в портфеле, некоторые покупаю по скидке более чем 90%, процентов, там 95% уже есть. Поэтому то, что я не куплю кардана со скидкой 70%, процентов, я расстраиваться не буду. Я лучше куплю по более низкой цене, чтобы потом в будущем получить более высокий профит. Потому что если биткоин идет на 25-20, а то и ниже, поверьте мне, эти цены очень быстро будут достигнуты, а может даже ниже. В принципе, все то же самое, что я говорил в предыдущем обзоре на кардана. Ну и еще один блокчейн, это Solana. супер быстрый, масштабируемый всеми тоже там любимые я тоже снимал обзор меня там поносили обсирали когда Солгана было 220 долларов сейчас перейдем к графику покажу я там график тоже не менял сейчас она уже 65 долларов максимальная эмиссия 500 миллионов в рынке 336 токенов капитализация 22 ярда что тоже считаю очень много сейчас и вот здесь тоже где-то я снимал видео. Солана была где-то в районе 200 долларов или 180, не помню. У меня единственное здесь я чертил, что в районе 100 долларов вы можете совершить первую покупку, когда она была там 180 или 200. Э, с целью трейда на отскок. И такой отскок состоялся. Вы могли забрать там 30-40%. И дальше я говорил, что вот жду ниже цену. Первая скидка это 80% от хая. Район 40 долларов. И вторая район 20 это будет 90 процентов коррекции так вот смотрите лично для меня даже район 40 для саланы ну многовато если я и возьму там я еще подумаю то ну очень очень маленький процент чуть больше я готов докупить только в районе 20 долларов за монету ну и третью покупку в районе 50 если рынок даст такую возможность потому что Сама Салана она сколько уже раз и зависала, и какие-то сбои были, и все остальное. Если бы не те фонды, которые ее тянут за уши и загнали здесь сюда, очень много народа побрили их, то давно эта Салана валялась бы тоже как по доллару, по пять, очень быстро, уже. Но они скидывают максимально красиво, хорошо, с откатами, распродают людям, и потом те же фонды обратно будут набирать там по самой низкой цене. Вот такие цели и мнения Солана. Тоже есть видео. Можете пересмотреть, там все я говорил, что она будет пробивать и сотню, и ниже, ну, как мы видим, уже 65 долларов. И я думаю, это еще не предел падения. Следующий блокчейн идет это Nair Protocol, очень быстро развивающий блокчейн. Хорошо, он, конечно, тоже иксанул, там в районе с 2 долларов. Кому получалось покупать, тот, конечно, прибыль поймал шикарную. 19 место занимает по рыночной капитализации с 6 миллиардами на сегодня. И полная эмиссия будет 1 миллиард токенов. 68% токенов уже находится в рынке. С учетом того, что еще 30% эмиссии попадет в рынок. Это нужно учитывать, потому что это всегда давление то я обозначил для себя следующие цели по Near Protocol. Смотрите, у меня даже ордер был, я недавно ставил по 8. Его бы уже зацепило, и в принципе, я бы сейчас даже в профите каком-то был, но я буквально вчера снял ордер. Да, зацепило 8, уже 8.70. Я вчера пересмотрел это все дело. Почему? Потому что NIR Protocol очень слабо, ну, грубо говоря, по сравнению с другими там альткоинами, он еще не корректировался очень сильно. И здесь э, там, с хая по 8 долларов с коррекцией 60%, э, 60 я не готов брать, потому что. В будущем прибыль, соответственно, составила бы намного меньше, чем я увижу данный блокчейн там по, ниже, по низким ценам. И первую покупку, которую я бы совершил, если был бы новичок, там абсолютно, просто у меня там несколько монет неер есть, то я бы совершил в районе 6. И то э, я лично совершать ее не буду в районе 6, а буду смотреть по ситуации по рынку и скорее всего для меня лучшая покупка первая будет ну вернее уже в моем случае добавление по 4-5 долларов все что ниже в районе 2 долларов это будет вообще суперская цена для проекта нер протокол потому что даже смотрите район 4 доллара, это всего лишь 80 процентов падения а полкадот например и другие там блокчейны да они уже упали на 80 и будут еще скорее всего падать и вторая цена даже район 2 долларов это всего лишь 88% процентов падения от хая в общем по NIR пока не спешу буду ждать своих ценных значений и опять таки если не дождусь ничего страшного остану, останусь в ДТ. те активы которые упадут там очень сильно там еще ниже переброшу там средства в те активы то есть без разницы это не означает, что там я показал 8-9 блокчейнов, нужно все их купить. Вы можете выбрать для себя 2-3 зарядить в них, да, которые вам очень сильно нравятся. 4-5. Можете во все. Ну, в общем, уже сами там регулируйте и диверсифицируйте свой портфель. Ну и дальше у нас на очереди идет это космос атом. Рыночная капитализация 3,6 миллиарда. Эмиссия токенов все в рынке 286 миллионов, что не очень много и что все в рынке очень хорошо. Цена на сегодня 12,58. Переходим по графику. Цена к моим значениям, которых я готов сделать первый ордер по Атом. Она еще не дошла и она находится в районе 7-8 долларов. Второй ордер, где я готов докупать, это район 4-5 долларов. Все, что ляжет ниже при самом худшем раскладе рынка, то в районе там не знаю, сколько он может лечь, там, до 2 долларов, можете сделать третью покупку, тоже фундаментально сильный проект, блокчейн, экосистема, и он в портфеле должен быть, потому что если средняя цена у вас получится в районе там 4-5 долларов, то вы можете рассчитывать как минимум на 8-10 иксов, только если вы... Если монета вернется к своему предыдущему хаю, а то и перебьет данную вершину. А при следующем бычьем забеге у космоса, я думаю, потенциал для этого есть. Ну и следующий у нас волокчейн проект это полигон Matic. В принципе он в основном создан для масштабирования эфириум который позволяет там переносить и масштабироваться без какой-то потери и страха всех данных, файлов, которые были, ну, приложения, которые были построены на эфириуме. И самое ценное, что здесь есть, это, конечно же, через полигон проходят комиссии, ну, вообще копеечные по сравнению с эфиром. Поэтому данный проект не, не мудрено, что он очень сильно начал развиваться, везде применяется, в оплате NFT, и игр и всего прочего. Токен дал сумасшедшие X, конечно, со своего дна там валялся. И давайте посмотрим, какие нас интересуют цены, чтобы прикупить данный актив. Смотрите, первую покупку при коррекции в районе 77% я бы сделал в районе 60 центов. Но на очень-очень, так сказать, самый маленький бюджет. И более-менее средняя, такая значимая цена, более хорошая, это где-то район 30 центов. Ну и в конце добавится, если рынок даст по 0. ну да по 0.8, уже по 10 центов. Таким образом, была бы очень хорошая средняя цена, опять же-таки где-то в районе 30 центов, что дало бы возможность надеяться на предыдущий, вернее на будущий уже рост в районе 80 иксов ловить, если проект вернется к своему хаю. Ну, данное развитие позволяет, говорит о том, что, в принципе, у него тоже огромные шансы есть не только вернуться, а и перебить данное значение. В принципе, на этом падении, я смотрю, он тоже очень неплохо себя ведет. Рынок пока что сильно вроде его держит, поэтому даже не знаю, дойдет ли он до всех этих значений, но в любом случае, опять же таки, я Буду брать только по этим значениям, которые выстроил. Если не получится, ну так и будет. Либо с малым количеством матика буду идти там в следующем забеге либо вообще без него. Ну и последний блокчейн. Э, самая болезненная тема, наверное, на сегодняшний день. Это Terra Luna. Что произошло? Все мы знаем, что логометрический стейблкоин, э, UST, очень сильно резко упал изначально, там 8 мая, по-моему, к доллару, не один к одному, был а 60 центов. Из-за этого началось очень сильное и крупное падение терра-луны. Ее капитализация уменьшилась и сейчас становится 1 миллиард 600 миллионов. Коин слетел, с десятки вылетел или даже с пятерки, где он был, я не знаю, уже на сороковом месте. Всего эмиссия токена будет 1 миллиард 469 миллионов сейчас в рынке. А недавно на хаях данный токен был по цене 112, если не ошибаюсь, долларов. Вы представляете, какой это флеш-краш и что на криптовалютном рынке может произойти. Да? То есть даже такой потенциально сильный и проект и команда там ну все есть короче и представьте вот вот такая история ну это для инвесторов это просто шок особенно особенности тех кто еще держит ust да здесь конечно все испытывают шок и поэтому друзья что я здесь бы рекомендовал конечно вот такой страх и уже минус 97 процентов от э, хая такой страх нужно выкупать обязательно, но только на свободные деньги, потому что произойти может все, что угодно. Плоть даже до скама. Ну, я, конечно, в него не уверен. Я думаю, с теми возможностями команды, я думаю, у них получится восстановить всю эту систему свою, но, конечно, усилий, труда, инвестиций, привлеченных еще нужно будет добавить много. Но я думаю, с этого... Но я думаю, с этой жопы все-таки удастся им вы, вы, ну, как бы, э, вылезть и представьте вот какая это скидка сейчас на данный токен. Я даже вчера ну, начал маленькими часами откупать, потому что брал первую покупку по 28 вчера еще представьте. В районе что в надежде, что отскочит где-то ну традиц поймать такой в район там 40-50 долларов. И выставил еще на 20. Сработали ордера и тот, и тот. Потом на ночь я выставил еще ордер на 10. Сработал и тот. И у меня сейчас средняя покупка луны 15 долларов. Что очень даже, ну как бы, она казалась бы отлично Еще бы неделю назад, это супер цена бы была, да, средняя 15 долларов. Если брать хай то 115. Но когда мы видим уже цену 3 доллара, то вообще становится не смешно и стремно. Поэтому пока я никаких попыток предпринимать не хочу, а в районе 2-1 доллара, наверное, еще буду усредняться и выкуплю те же значения, количества монет, которые были куплены до этого. Ну и надеяться на какой-то скок. если выйду в 0 профит, пересмотрю, может половину позиции закрою. Может будет держать, если все восстановится. Ну, я думаю, репутацию восстановить не удастся тут за неделю. Да? Может даже придется долго как бы, посидеть в данной монете. Но самое главное, чтобы не было никакого скама. Самое главное, чтобы у них получилось. И еще что я сделал. Есть UST, USDT, да, из-за которого все началось. Он приравнен к доллару и должен стоить UST доллар, естественно. Кто хранил UST, я вам сильно очень сочувствую. А еще не дай бог, если вы не диверсифицировали, а хранили всю сумму. Ну, во-первых, сочувствую в плане стресса сейчас. Но как бы продавать в минус я тоже не вижу смысла. Надеюсь, все не восстановят и он вернется к доллару. Я сегодня даже успел, увидел по 25 центов. Опять же таки, я решил недопокупать там по 3-4 доллара луну, а наоборот купил стелбэккоин. UST. Закинул просто на 100 долларов, потому что тоже стрёмно. Фиг его знает, что будет. Я с целью того, что он восстановится один к одному. На 100 баксов у меня получилось по 25 центов взять 400 монет UST, которые должны вернуться к доллару. Если это произойдет, то у меня уже будет на счету 400 долларов. И я вот те потери, которые я сейчас в моменте, в долларовой, э, чувствую по монете луну, да, она у меня выровняется. И, ну и плюс потом можно еще даже за те деньги, если все получится, купить луну и уже, я надеюсь, неплохо на этом заработать. Потому что вот это страх, паника, она, конечно, сейчас всем понятна. Но и согласитесь, по этим ценам, если на свободное вот взять, даже рискнуть, мы можем... Получить очень, это прям сейчас, хорошую цену, чтобы поймать неплохой профит в будущем. А может даже и в скором будущем, потому что как вот это все падает, бывает такой момент, что процентов на 200-300 очень сильно и отрастает. Это связано с тем, что очень много шартов набрано и сейчас шартят вот эту всю историю. Так же само могут проехаться по ним вверх и цена будет просто лететь без остановки вверх. Понятно, что это не будет уже 100-112 долларов, но в будущем, если в Луне удастся все восстановить, я думаю, в район тех же 40-50, а может и 60 долларов, я, например, уже строю планы там на следующий какой-то разворот рынка, забег, то я думаю, мы можем увидеть. Если будет какой-то отскок рынка, то Тара Луна, я думаю, ну хотя бы долларом 20 должна прийти. Вот, собственно, такие проекты, такие блокчейны, которые я для себя выбрал, обозначил зоны покупок. Какие вы предпочитаете блокчейны? Пишите, опять же, таки в комментариях, мне очень будет интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить еще видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока!